Коллеги, здравствуйте еще раз. Сегодня время 12. Начинаем наш вебинар. Сегодняшний вебинар посвящен теме «Новое поколение программного обеспечения» от E-Link V85. Про ПО расскажем мы с... Я, Макаев Эдуард Сергеевич, пресел-инженер компании «Эпиматики», e и Кирилл, специалист технической поддержки Компания «Эпиматики». Наш вебинар пройдет в формате презентации. По ходу презентации мы будем останавливаться и демонстрировать некоторые возможности нового программного обеспечения на оборудовании. Мы подготовили небольшой шоурум, скажем так, вот, для того, чтобы продемонстрировать. Итак, начнем. Условно мы разделили презентацию на несколько разделов. Начнем мы с моделей, которые получили программное обеспечение, поговорим о ключевых изменениях и дополнениях существующего функционала, которые реализовано в V85, поговорим и расскажем о новых функциях, которые дает прошивка и расскажем, где эту, эту прошивку, это программное обеспечение получить и какие шаги для этого предпринять. Первый раздел модели получившие ПО-85. 85-ю прошивку получила, получили модели серии Т5, серии Т4U, третьей серии, конференц-телефоны 960, 930W 920 и из второй серии 27G. Ну, здесь бы хотелось бы отметить, что треть, по третьей серии будет отдельный вебинар, где мы также... Поговорим о том, о том функционале, который присутствует в телефонах, поэтому здесь мы в, в рамках этого вебинара третью серию не будем затрагивать. Поговорим о серии U и о пятой серии и о конференции телефонов. А, собственно, перед вами а, табличка с перечислением функций и моделей телефона. В зеленом я попытался выделить, а, наверное, самые интересные, самые... А, запрашиваемые с вашей стороны, со стороны партнеров и со стороны заказчиков функции телефонов e-Link. Вот, каждую из них мы разберем более подробно в процессе вебинара. Ключевые изменения. Первым ключевым изменением, конечно, стала расширенная возможность локальных конференций. Теперь пятая серия телефонов поддерживает аудиоконференцию до 10 участников либо комбинированную 7 аудио плюс 3 видео. В рамках серии U, второй серии конференц телефонов, модели поддерживают пятистороннюю конференцию. Безусловно, это ключевой момент. Теперь с помощью, с помощью самих конечных устройств вы сможете собрать небольшую группу конференций. Для этого вам не нужен ни сервер видеоконференции, либо аудиоконференции. Даже не нужны мощности АТС в рамках аудиоконференц-звонков. Без проблем до 10 участников мини-совещания вы сможете собрать, используя телефоны и e link Единое ПО для моделей T53, T53W, 54W и 57W. Как вы можете видеть на слайде, раньше для этих моделей было разное ПО. Вот это вносило всевозможные трудности как при эксплуатации устройства, так и при обновлении и решении технических проблем. Сейчас E-Link выпустил единую прошивку, начинающуюся с актета первого, это 96, именно для этих моделей 85-й прошивки. Кирилл, здесь добавишь? Да, хотелось бы тоже добавить. Как вы видите, по прошивке можно понять вообще, какое поколение. Если посмотреть на второй аптет, там 85. Из этого следует то, что прошивка поколения 85. Но на самом деле, когда выпускается какая-то прошивка, да вообще любой софт нормально, что на нем обнаруживаются во время эксплуатации какие-то баги и недоработки. Это нормально. Это на всем полу так. И что хотелось бы вообще отметить, это нашу работу с вендором, с e -Link. Если такие проблемы возникают, то в течение обычно двух-трех недель выходит новая версия внутри 85-го поколения. Это, мне кажется, большое преимущество, то есть все недоработки, которые не были замечены нами, которые возникли во время эксплуатации, они очень быстро ремонтируются, чинятся и все опять хорошо. Да, еще Юрий задал вопрос, почему именно 27-й телефон получил 85-ю прошивку. Ну, здесь, скорее всего, и Линк посчитал, что... Эта модель заслуживает дальнейшего апгрейда в связи с тем, что мощности телефона позволяют функционалу PO-85 реализоваться на данной модели. Скорее всего, так. Вот. С 29-м нет, под по 29-й PO-85 еще не вышло. Может, в ближайшем будущем выйдет. Вот. Также хотелось бы про единое ПО сказать, да, когда это актуально. Это актуально администраторам, которые следят за актуальностью прошивок на своем парке телефонов. То есть, имея одну прошивку, достаточно просто обновить весь парк телефонов. Вот. Ну и со стороны со стороны вендора Елинка, либо IP-матики, как уже сказал Кирилл, скорость доработок по доработке происходит намного проще, когда используется, когда все, весь этот процесс проходит в рамках одного программного обеспечения. Да, еще из плюсов я бы хотел заметить то, что русификация, она была произведена лично нами, поэтому русский язык именно в прошивке очень хороший. а Китайский язык, он обычно страдает, ну и мы... Это исправили, наконец-то. Это тоже один большой плюс. Да. Дальше. Из ключевых изменений. Ускоренное время загрузки. На данном слайде вы видите график, который показывает сравнение новой 85-й прошивки с сравнением с предыдущей 84-й прошивкой. Как вы видите, <клышу> видите 85-я прошивка позволяет намного быстрее телефоном загружаться. В среднем мы считали и смотрели, это где-то по рынку, если рассматривать всех вендоров, всех конкурентов, где-то e-Link на 30% быстрее позволяет телефону загрузить загрузиться. Когда это актуально? Когда, к примеру, администратор, как было уже сказано ранее, следит за инфраструктурой, следит за парком телефонов, и ему необходимо в процессе обновления, либо в процессе устранения технических неисправностей не обновлять телефон. Телефон обновляя, перезагружается несколько раз, и можно там, в процессе устранения одной неисправности вплоть до 5-6-7 раз телефон перезагрузить. Если рассмотреть парк телефонов, там, состоящий из 200-400 телефонов, то здесь суммарное время всей работы с телефонами достаточно большое. И вместо э, затраченных, к примеру, полтора-два часа времени на простой, в момент, когда телефон перезагружается, э, e-Link с новой прошивкой на гораздо быстрее, на 30-50% времени будет загружаться быстрее. То есть простой у вас будет гораздо меньше в районе часа, либо э, полтора. Вот. Да, поэтому это тоже очень э, важная характеристика на который E-Link заострил свое, вне, свое время внимания и реализовал в, новой ПВО, в новом ПВО. Также ключевых изменений – это функция беспроводного подключения. Здесь мы сейчас вам продемонстрируем. Так, да, Кирилл, наведи, пожалуйста. Да, о, в, в роли демонстрации у нас здесь стоит 58A камера E-Link телефон. Вот, в первую очередь хотел бы рассказать, на прошивке ранее уже была, было реализовано подключение через Dongle DD10K, трубок 53H и 56H. Вот, и также сейчас, ой, сейчас E-Link добавил поддержку 930W конференц-телефона и э, настольного телефона W41P. Вот. Хотелось бы, конечно, начать, точнее, напомнить вам про режим мастер Slave, э, при котором мы можем принять звонок э, на телефонном аппарате станционарном. Кирилл, позвони, пожалуйста. Два же. А, прошу прощения. Сейчас тут вот у нас нету регистрации. Скорее всего, Wi-Fi. Включен. Да, кстати, по поводу этого режима slave мод Он будет работать только в том случае, когда к телефону с помощью 10 кей подключена только одна трубка. То есть, если будет подключено больше, чем одна, то, к сожалению, этот режим работать. Не будет. Ну, также из подключения к телефону, как это вообще происходит, у вас этот адаптер DD10K, он подключается к USB разъему на телефоне. Тут ничего сложного. В принципе, технология, по которой подключается телефон к трубке, называется DECT. Поэтому, когда вы будете, может быть, рассматривать такую систему и такое подключение, стоит еще задуматься о расположении всех этих устройств, как вы знаете, на, открытом, на открытой местности DECT поддерживает около 300 метров. Если это какое-то офисное помещение, то до 50. Но это все надо проверять на местности. Отлично, я вижу то, что Эдуард зарегистрировал телефон. И теперь мы покажем, как этот slave мод, собственно, и работает. Да, мы звоним со второго устройства. Берем трубку на... Функциональном телефоне вот в момент если к примеру нам необходимо быстро убежать с рабочего места но необходимо также разговаривать по телефоне мы на дисплее нажимаем переадресацию и теперь у нас звонок так видно блики звонок переадресуется на трубку мы берем на дек трубки звонок и общаемся и можем переместиться Впоследствии, к примеру, если мы вернулись на рабочее место, то мы возвращаем звонок на станционарный телефон. То есть это очень удобная функция, тоже очень сильно пользуется популярностью. Вот. Также хотелось бы показать, как добавляется дополнительное устройство. На примере конференц-телефона 930 -го. в данном случае мы... Подключаем к задней панели Dongle DD10K. Он у меня, так как у меня модуль расширения здесь подключен, USB порт на телефоне у меня занят модулем расширения. Поэтому модуль я подключил, модуль я подключил в свободный порт, в свободный USB порт модуля расширения. Вот, то есть мы переходим в дек настройки. Здесь нажимаем Регистрация. То же самое мы делаем на конференц-телефоне, зарегистрировать трубку. Выбираем базу, вписываем пин-код по умолчанию, он 4.0. И ждем пару секунд, когда зарегистрируется трубка. Трубка зарегистрирована, происходит инициализация. То же самое мы видим на э, самом телефонном аппарате. У меня зарегистрировалась трубка вторая как конференц-телефон. Вот. Это подтверждает картинка, которая здесь присутствует. <coughs> Всего зарегистрировать можно до четырех устройств. Вот. А здесь... Наведи, пожалуйста, на а здесь в этом кейсе DD10K работает в двух режимах. В первом режиме, в режиме, когда мы DD10K подключаем к телефонному аппарату, к 58А, к примеру, DD10K работает как базовая станция, то есть на которую мы можем зарегистрировать до четырех конечных устройств. Будь то это настольный телефон в виде 41П, тоже DD10K, либо это беспроводные трубки 53H, 56H, либо в том числе и конференц-телефон. Вот. И второй э момент, как работает DD10K при использовании, при подключении его к W41P. В данном случае DD10K работает как, э как трубка. Вот. Два вида работы адаптера DD10K. Вот. e э тем самым закрыл э разную относительно потребность в различных кейсах. Когда вам нужна беспроводная трубка, пожалуйста, выбирайте 53H, 56H. Если вам необходим настольный телефон у коллеги, 41P без проводов, Если вам необходимо зачастую проводить какие-то э, совещания, на которых присутствует там, от двух до 5 человек, и необходима громкая связь, то использование конференц-телефона. Вот. e этим решением закрывает различные варианты исполнения. Я еще вижу, Анатолий задал вопрос. Да, вы когда переводите на трубку, вызов ставится на удержании, на удержании он до тех пор, пока вы этот звонок с трубки не снимете. Да, в момент удержания возможно, чтобы клиент потенциально слышал либо музыку, либо гудки, в принципе, что угодно. Также большим, большой радостью стало. Поддержка большего количества устройств по Bluetooth. Ранее в прежней прошивке поддерживалось одно устройство. Сейчас э, поддержка двух устройств единовременно. Чуть-чуть попозже да, мы это покажем. Вот. И второй новостью хорошей стала поддержка телефонов e-Link, э, спикерфонов CP700 и CP900. Э, тоже достаточно... Частый, достаточно частый вопрос, который приходит к нам в компанию, когда сделают поддержку спикерфонов с телефонами. Вот с 85-й прошивкой теперь это возможно. Кирилл, наведи, пожалуйста. Так. Да, сейчас продемонстрируем подключение двух устройств Bluetooth. Переходим в настройки. Переходим в Bluetooth. Здесь мы, как видим, у меня спикерфон E-Link CP900 уже подключен. То есть, сейчас мы ну, чуть позже покажем, что происходит в момент звонка. И также мы для примера Подключаем э, гарнитуру нашу нашу вот Также мы можем подключить, к примеру, телефон, э, сотовый телефон. В данном случае мой подключили. И в моменте подключения мы можем синхронизировать контакты с сотового телефона в адресную книгу станционарного телефона. Ну, для примера, чуть ранее я уже синхронизировал. Да, то есть вот мои контакты, которые были на сотовом телефоне, теперь они и в станционарном телефоне появились. То есть тоже очень удобно. Так, переходим в Bluetooth. К примеру, нам нужен CP900. PC connected. То есть спикерфон нам... Да, спикерфон нам голосом сказал о том, что Connect установлен. Теперь попрошу Кирилла позвонить. Также этот спикерфон, если, допустим, у вас засоренный эфир в помещении находится и вообще нет возможности подключиться по Bluetooth, его можно тоже подключить к USB разъему. <связать> Ладно, давай тогда, наверное, пока так да, ну давайте пройдем дальше э, к этому вернемся еще моменту, чтобы показать, как работает у нас спикерфон при подключении. Хотелось бы сказать э, о том, что о, о том, что э, все кнопки, которые есть на спикерфоне, а именно это увеличение громкости, уменьшение громкости, это э, кнопка принять звонок, то есть поднять трубку э, и Отмена звонка. Все кнопки, которые расположены на спикерфоне, они работают. То есть вы можете принять звонок или совершить, или открыть окно ввода номера телефона уже с самого спикерфона. Вот. И также в моменты вторым, вторым устройством использовать смартфон, либо Bluetooth гарнитуру. Вот. В каких сценариях это, этот кейс актуален? Ну, в первую очередь, да, как в случае с конференц-телефоном, спикерфон можно использовать как громкую связь для сотрудников, которые собрались. вот, То есть это может быть там от 3 до 5 человек. В случае Bluetooth гарнитуры, здесь, когда вам необходимы свободные руки, вы быстро переключились и... Ведете разговор через гарнитуру со свободными руками. Так, теперь поговорим да, о новых функциях. Да, здесь уже скажу я, пока попробую Эдуард разобраться. Ялинг e добавили такую функцию, называется на Smart Noise Filtering. Или по-русски это технология умной фильтрации. Это очень удобно, особенно когда во время конференции у кого-то проходят внешние шумы. Допустим, он печатает на клавиатуре, работает с мышкой, где-то открывается дверь. Вот. И весь этот шум ненужный, он поступает в конференцию и все его слышат. Ялинг заработали такую технологию, которая этот шум автоматически будет фильтри... фильтровать, и вы этого слышать не будете. Также хочется добавить то, что телефоны E-Link поддерживают такую технологию, называется она Acoustic Shield. То есть это такая же ситуация, вы подключаетесь к конференции, с кем-то общаетесь, на заднем фоне у вас происходят какие-то шумы, и вот этот Acoustic Shield, он этим шумам просто не дает выйти из телефона, то есть он их фильтрирует заранее. Очень удобно, мы проверяли действительно конференции, звук получается очень тихими, без, лишнего, без лишней нагрузки. Была добавлена функция точка доступа, то есть вы теперь с телефонов Ялинк Т58А, Т58А камеры и VP59 можете раздавать Wi-Fi сеть. Сеть сама будет работать как и на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц. Единственное, стоит, наверное, добавить то, что, естественно, если вы хотите раздавать, использовать телефон в качестве точки доступа, то его в любом случае надо будет подключать кабелем. Да, то есть давайте мы покажем. Разобрались на соединение. У нас на коммутаторе не настроенный порт был, вот поэтому... Все, уже разобрались и сейчас можем показать. Ну, для примера мы заходим э, в настройки. В данном случае нам необходимо э, раздать Wi-Fi. Заходим, заходим в меню Wi-Fi AP. Здесь мы прописываем такие настройки, как имя. В данном случае у меня тест 58A 5G. Э, паспорт, пароль. По умолчанию я его поставил и применяем все эти настройки. Теперь мы заходим к примеру на сотовый. Появилась сеть T58A5G, так видно, так вот. вот. Все, как мы, вы можете наблюдать, мой телефон подключился к сети. И работает то есть Wi-Fi подключен вот. когда это актуально ну, в таких сценариях как если у вас в в рамках офиса нету вайфая да но мы все имеем сотовые телефоны мы все общаемся по сотовым телефонам в частности может быть какие-то мессенджеры и, все, все, и ищем что-то в интернете и чтобы не тратить, скажем так, пакет интернета на сим-карте, мы можем раздать с телефона Wi-Fi и работать в телефоне. Также подключить можем через Wi-Fi любые устройства, в которых реализован модуль Wi-Fi. Будь то это какие-то часы, ноутбуки, компьютеры, планшеты, то есть любое оборудование. Вот. Да, также, в принципе, это добавление к предыдущей функции. Если у вас телефон получает сеть по беспроводной сети, по Wi-Fi, то вы можете эту сеть э, с помощью телефона передать на компьютер. То есть э, телефон будет делиться беспроводной сетью с компьютером. Мы сейчас еще уточняем информацию. Возможно, там будет даже на телефоне функция, которая называется Quality of Service или другими словами COS, которая будет приоритизировать трафик телефона над компьютером. То есть голос, видео, которое вы будете принимать на телефоне, она будет в приоритете отправляться в сеть. Да, смысл этой технологии в том, что вы подключаете к телефонный аппарат к Wi-Fi и с помощью патч соединяете, к примеру, ваш компьютер с портом на телефоне с ПК, и ваш компьютер получает сетку из Wi-Fi. Это применимо к офисам, где, к примеру, нету СКС, где нету локальной сети, где нету розеток. В данном случае без проблем сможете оборудовать интернетом и станционарный компьютер, в котором нету модуля Wi-Fi через телефонный аппарат. Вот. Либо если вы приходите в какое на какое-то рабочее место, скажем так, в коворкинге, где вам необходимо поработать, вот, к примеру, в какое-то время, без проблем поставили станционарный телефонный аппарат, поставили компьютер и организовали себе рабочее место. Да, я вижу вопрос от Анатолия. Нет, смотрите, DHCP... На Wi-Fi нету, используются ресурсы сети, то есть по факту это получается просто режим моста. Просто раньше они, э, телефоны не могли делиться именно беспроводной сетью, а теперь могут. Раньше они только могли делиться проводной сетью. Да, и вопрос от Рустама. Wi-Fi wi постоянно отваливается у данного телефона. Нет, Рустам, Wi-Fi работает стабильно, в этом мы можем предложить вам в случае взять на тестирование, Телефонный аппарат. Либо если у вас есть обновить ПО, в конце вебинара мы расскажем, где это взять ПО, и самому протестировать э, работу Wi-Fi. Wi-Fi работает стабильно. Также был добавлен функционал AutoProvision по пин коду Мы уже в другом вебинаре рассказывали вообще, как AutoProvision работает. Сейчас не будем вдаваться в подробности, вы можете посмотреть это на другом видео. Зачем вообще это сделано? Если телефон использует несколько людей, не очень удобно пользоваться одними настройками, потому что каждый человек настраивает телефон под себя. Там аккаунт, какие-то дополнительные кнопки, BLF и так далее. Собственно, эта функция предназначена для того, чтобы когда приходит новый человек и садится за свой рабочий стол, он мог ввести пин-код, допустим, «123», и телефон за, э, будет обращаться за конфигурационным файлом 123.cfg на сервер. В этом файле будут э, храниться все индивидуальные настройки этого человека. И все это очень быстро настраивается. То есть по факту человек приходит, вводит три числа, и раз у него на телефоне его индивидуальные настройки. Потом приходит второй человек, вводит другой пин-код, который ему дал администратор, и телефон подстраивается под него. В принципе, очень удобно. Ранее был похожий, похожий функционал, был, назывался он HotSeed, но там было это немного по-другому реализовано. Там пользователь, который новый приходил, садился, он должен был знать свои данные от АТС, номер, пароль и так далее. Не всегда эти данные можно отдать, скажем, пользователю, поэтому Ялинк решили вести вот такой вот новый функционал. Получается, администратор все настройки настраивает, выдает этот код пользователю, и все, что делает пользователь, это просто вбивает этот код. Да, данная технология актуальна в компаниях, где за рабочим местом не закреплен какой-то единственный сотрудник, а сотрудники работают по, по очереди, либо посменно. То есть в данном случае им необходимо знать свой пин-код, эту функцию можно закрепить. Забыла я в клавиши определенный сотрудник приходит, нажимает БЛФ-клавишу, вводит свой ПИН-код и телефонный аппарат получает все настройки именно этого сотрудника. Вот. По, по, по прошествию времени приходит новый сотрудник и делает то же самое, но только для себя в рамках своего рабочего времени. Это очень удобно. Также, допустим, если вы в сети не используете какие-то системы мониторинга или даже решения от Ялинка, e YDMP, которая оповещает о каких-то проблемах, то сетевых или телефон у вас выключился, что-то такое. Ялинг e придумали такую функцию, если телефон теряет сеть, то он начинает по громкой связи оповещать. Ну, вот сейчас Эдуард покажет. То есть, чтобы пользователь сразу понял, что у него потерялась сеть, то, что телефон у него не работает, и сразу сообщить своему системному администратору, чтобы не было простое. Да, сейчас у нас телефон зарегистрирован, а аккаунт горит зелененьким. То есть, для примера, я вынимаю из с телефона. Телефон у меня питается по адаптеру. Телефон предупреждает о том, что сеть недоступна. И э, моделирую ситуацию, что я не вижу. Все, через 5 секунд. Я не знаю, слышно, нет? Сейчас поднесу. То есть телефон нас звуковым сигналом уведомляет о том, что нету проблемы с сетью. Дальше я обратно втыкаю Ethernet. Моделирую ситуацию, как будто у нас потерялась сеть. Все, телефон у нас зарегистрировался. Когда это актуально и в каких случаях? Ну, у всех компаний на каждом предприятии происходят какие-то нештатные ситуации. И в данном случае и e link предлагает решение, которое позволит быстро реагировать на эти нештатные ситуации и оперативно их решить, устранить. Не всегда администраторы... А даже если администраторы и знают о проблеме, если они ее быстро, быстро они узнали, то сотрудники на местах не всегда понимают, что происходит, почему не работает или почему наоборот работает. В данном случае при проблемах с сетью телефон об этом уведомит, сотрудник пойдет и задаст вопрос своему администратору, почему у меня не работает телефон, что мне с ним делать. Вот. Да, еще хотелось бы добавить то, что это оповещение можно немножко поднастроить под себя. Вы можете выставить таймер, после которого будет срабатывать сигнализация. Ну, в данном случае, например, мы выставили достаточно низкий таймер, 5 секунд, но можно выставлять до 5 минут, насколько я помню. То есть можно тоже под себя настраивать и конфигурировать. Также была добавлена возможность подключать телефоны к аналоговой сети. Тут, на самом деле, много чего не расскажешь, просто теперь появилась возможность, допустим, если у вас есть телефонная сеть, подключить IP-телефоны к ней, и телефон будет работать непосредственно по аналоговой линии. Да, когда это актуально, в каких сценариях? Достаточно тоже много приходит к нам запросов по поводу резервирования канала входящих и исходящих звонков. В данном случае, когда у вас пропадает во всей компании интернет, либо пропадает регистрация внешнего СИПового номера, вы можете с помощью CPN10 подключить аналоговую линию напрямую в телефон и тем самым зарезервировать входящую и исходящую связь на предприятии. Либо еще сценарий, при котором у вас есть аналоговый номер, он есть достаточно давно, более, там, к примеру, 20 лет, вот, нету возможности у оператора перевести его в SIP, но вы от него не хотите отказываться ввиду того, что он разрекламирован, ввиду того, что он может быть красивый номер. Вот, тем самым вы его сможете сохранить у себя на предприятии и принимать звонки и совершать с него исходящие. Теперь разговор можно автоматически записывать на ваш сервер, который находится у вас в локальной сети. При Притом после записи телефон будет автоматически удалять всю информацию непосредственно с себя, тем самым не лишаясь внутренней памяти. Для этого вам, естественно, нужен какой-то сервер, либо TFTP, либо HTTP. Потом вы все эти файлы сможете с него прослушать, если у вас возникнут какие-то вопросы во время беседы с каким-то человеком, уточнить, узнать. Да, это э, очень тоже интересное решение. Оно применимо в таких ситуациях, когда, э, к примеру, в организации есть АТС, да, но мы либо не знаем, ну, сотрудник имеется в виду, сотрудник не знает, либо... Не уверен, да, к кому можно обратиться, чтобы э, узнать, записываются либо разговоры или не записываются, э, у кого можно эту запись взять. Но у него стоит задача, необходимо записать разговор ближайший, который будет, вот, и необходимо эту запись получить. Тем самым он может в рамках телефонного аппарата этот разговор единично записать, э, скинуть себе на флешку и использовать в дальнейшей работе. Не беспокоя администратора и целом, отдел, там, к примеру, технической поддержки своей компании. Добавлена функция поддержки Android ID и Google Контакт. Как уже ранее показывал Эдуард, в принципе, свои контакты с телефона можно загрузить на телефоны с помощью Bluetooth, но не все телефоны поддерживают Bluetooth. Поэтому Ялинк добавили такую функцию, что вы можете выгрузить свои контакты с мобильного телефона загрузить их в Google почту, и из этой Google почты уже непосредственно загрузить на телефон по сети. То же самое это работает и с Android. Что для этого надо? Вам для этого надо установить приложения от Google, такие как Play Market и так далее. В принципе, как установить приложение, мы тоже рассказывали на уже предыдущем вебинаре. После того, как вы эти приложения установите, все, что вам нужно будет, это зайти в веб-интерфейс, установить ссылку, и все контакты автоматически синхронизируются как с Google Почтой, так и с Android-приложением. Для Android-приложения еще надо знать его ID. Ну, это еще раз, да, удобно, когда у вас, допустим, телефон не поддерживает Bluetooth, а контакты все-таки хочется перенести, и есть вот такая вот возможность добавлены новые языки арабский чешский и иврит да это актуально когда к примеру компания работает не только по россии но еще и за границей в европе или e предлагает использование дополнительных языков помимо русского английского арабский чешский и иврит хотел бы отметить что на этих языках не только веб-интерфейс телефонного аппарата, но и также интерфейс самого телефона меняется. То есть поддержка языковая, она стопроцентная в рамках продуктов e -Link. Теперь телефоны используют для входа к веб, для подключения к веб-интерфейсу протокол HTTPS. Раньше это был обычный HTTP, в принципе, никто вам не запрещает пользоваться HTTP, но просто по стандарту, ради безопасности, я и решили сделать стандартный протокол HTTPS. Так, скачать по... Ну, перед этим разделом мы обещали вам показать, как работает спикерфон. Да? Сейчас попрошу Кирилла навести, чтобы продемонстрировать момент звонка. Все, то есть у нас входящий звонок, звонит телефонный аппарат, и как вы можете слышать, у нас звонит э, сам спикерфон. Он также визуально мигает, то есть вы можете как звонок наблюдать визуально, так и слышать его. И работают кнопки. Мы можем принять звонок. Принять звонок по кнопкам, все, у меня пошел разговор. Мы можем увеличить громкость, либо можем уменьшить громкость, вот. отключить микрофон вообще, если он не нужен, включить обратно и сбросить звонок. То есть все кнопки на спикерфоне, они взаимодействуют с телефонным аппаратом. Так, итак, перейдем к последнему разделу нашего вебинара «Скачать ПО». Как и где вы можете получить программное обеспечение V85? Мы сделали сайт, он называется он v 85ipematicaru Просим вас туда заходить. И, собственно, само ПО вы можете получить в три шага. Первое – это зайти на наш сайт, естественно, v85.apymatica.ru. Второе – нажать на кнопку «Скачать» и заполнить форму с вашими данными. Фамилия, имя, отчество, номер телефона, название компании, ориентировочно какие модели используете. И третий шаг – это, собственно, выбрать из представленных моделей, из представленных моделей, то ПО, которое вам необходимо. Вот. Для чего нам ваши данные, которые мы запрашиваем? Ну, в первую очередь, мы чтобы тоже понимали, какой парк, кто вы, что вы, какая компания и какой парк телефонов в основе своей закреплены за вами, либо и используются. Вот, достаточно легкие три шага для того, чтобы получить это по также можете писать нам на пресейл. Мы поделимся ссылкой на этот сайт, вот. либо техническую поддержку. Я еще вижу, Александр задает вопрос. Нет. 85-е обновление на 85-ю прошивку, конечно, не лишит вас гарантии. Наоборот, мы советуем обновляться, смотреть и использовать новые функции. А... Будет ли это оборудование представлено на Астер.Конф? Так, ну, здесь скорее всего, да, в зависимости от того, чему мы посвятим Астер.Конф, какому направлению своей деятельности, вот, при условии использования телефонных аппаратов, телефонных решений, то, да, конечно, мы в рамках телефонии организуем демо-рум с самыми последними новинками. Вот, хотелось бы сказать, что 85-я прошивка будет там обязательно. Вот. Также, пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что мы проводили этот вебинар в нашем шоуруме. Вот в связи с этим приглашаем вас, ваших заказчиков, к нам в шоурум. Шоурум, где представлена и пятая серия, и U серия и анонсированная недавно третья серия телефонов E-Link с уже 85-й прошивкой. Мы можем в рамках телефонных решений показать вам готовые кейсы, такие как использование спикефонов, использование трубок, гарнитур, всевозможные звонки на домофон, открытие домофона и так далее. И также можем подготовить какой-то ваш индивидуальный проект к показу в шоу-руме. Вот. То есть единственное, при заполнении формы укажите, что конкретно вы хотите увидеть и продемонстрировать заказчику. В этом мы сможем вам помочь. Вот. Все, спасибо вам большое за уделенное время. Надеюсь, вебинар был вам полезен. Прошу звонить, писать, писать на пресейл. Также вы можете видеть наши персональные контакты. Вот. Если появятся какие-то вопросы, обращайтесь. Всем спасибо. Спасибо.